Очень сильно волнуюсь от того, что процесс пошел, то есть проект у меня запустился. Пошли по дому разговору. разговоры на тему тараканству, бой. Я, конечно, заволновалась. Но я, это волнение приятное. И я был... Нет, они, наверное, неприятные, но они нормальные. Они должны быть. Это обычный волнения. Итак. Мы с соседкой хотели повесить просто объявление и сказать, ребята, предположительно, будет вот такая-то обработка, такого-то числа, кто согласен, давайте свое «да» и вот здесь напишите галочку. Люди, которые стали обсуждать эту тему в кулуарах, в курилках, в подъездах, предложили провести собрание, потому что людям не хватает информации. Хорошо, давайте, предложим, давайте проведем собрание. К этому объявлению допишем, когда удобно для людей время вечернее, мы соберем собрание. Посмотрим, сколько человек придет. Тема собрания будет санобработка всего, всего дома. Туда будут включаться помещения жилые, нежилые, собственников, несобственников. Все эти подробности и тонкости я узнала, позвонила в управляющую компанию, посмотрела в интернете и все выписала. Завела вот такую тетрадочку со всеми мыслимыми и немыслимыми темами, разделами, главами и так далее. Ну, я умею это делать. Второй вопрос, который мы будем обсуждать, это вопрос м -м, субботник. Субботник. Вот мы назначили время, выйдем на субботник, а управляющая компания вообще как-нибудь в этом субботнике принимает какое-нибудь участие, например, она... Может нам дать тех инвентарь, в смысле, эти там ведра, мешки и прочее. Я эти вопросы позадавала все а, в управляющую компанию, мне сказали да. То есть вопрос этот с понедельника я буду обзванивать дальше. То есть с субботником мы тоже будем обсуждать на этом собрании предположительном. И в перспективе, в дальней перспективе э, всплывает вопрос о ликвидации ТСЖ, которая у нас организована много лет назад, и бездействует, и э, в организации Совета дома. А можно и параллельно, чтобы оставалось это ТСЖ, я схожу в налоговую, посмотрю, в каком состоянии находится все это, и, и, и, и э, начну работать в направлении... Организации Совета Многоквартирного Дома с целью взаимодействия с управляющей компанией для того, чтобы какая-то работа, ремонт и прочее, прочее хотя бы хоть какие-нибудь подвижки в нашем доме происходили. Я, конечно, переволновалась сегодня, но ничего, это все не страшно, это все нормально, все это будет организовано, люди, люди откликнулись, некоторые начали обсуждать. Ну, вот такая тема, например, некоторые жильцы скажут, мы не будем обрабатывать, потому что, допустим, мы не хотим платить или еще какие-нибудь причины придумают. Ну, пожалуйста, это дело личное каждого. Например, такая ситуация. Мой ребенок ходит в детский сад, и вдруг он приносит оттуда в шею. с элементарный. Что я делаю? Я в первую очередь вывожу ему в шею, проверяю все остальное, и обязательно всякий благоразумный порядочный родитель обязательно придет в садик и скажет, «Дорогие мои воспитатели, вот у меня появилась. Давайте посмотрим всех остальных и так далее. То есть мы какую-то панику поднимем. Ну, и теперь смотрите, что получается. Вот, допустим, мы все вместе взяли, но я не, не думаю, что два или три человека по всем, по, из 70 с лишним квартир э, с этой э, с, э, согласятся. Согласятся большинство, надеюсь я, конечно, провести санобработку. Они согласятся, меньшинство. И вот это меньшинство и будет дальнейшим рассадником. То есть мы следующим шагом в отношении этого меньшинства мы будем предпринимать меры административного воздействия. В конце концов, мы живем, ребята, в 21 веке, мы все взрослые люди, мы все должны обеспечить себе более-менее нормальное качество жизни.